Решил записать собственный пример, то есть, что для меня является наставником и как у меня у самого это происходит, как выглядит схема, каким образом я к этому приходил. Если типа классическому пути, образование, теория, практика, 10 тысяч часов практики, мастер, и после этого начинаешь хорошо зарабатывать, у меня на самом деле был такой путь, и хотелось бы этот путь рассказать, каким образом я его проходил какие выводы лично для себя сделал и почему я про это говорю. Потому что сейчас, получается, у большого количества людей стоит вопрос, куда пристроить деньги. Причем, по моему мнению, не только Россия, но и весь мир находится на пороге, очень высокой инфляции, которая может принять галопирующие темпы. И я хочу призвать подписаться на канал, потому что следующее видео, которое у нас выйдет на канале, как раз будет посвящено вопросу гиперинфляции. Когда она возникает, к чему непосредственно приводит, как и на примере, на примере конкретно в 20 веке, что являлось причиной, когда была гиперинфляция, что послужило причиной, когда ее предотвратили, каким образом предотвратили и что происходит в настоящий момент. Когда мы говорим о том, что Вещи, которые позволяют точно защитить от инфляции, это высокий уровень образования, это высокий уровень дохода, который имеется. И когда идет высокая инфляция, то в принципе при прочих равных условиях вам без разницы в чем рассчитываются. В рублях, в долларах, в фунтах, в тугриках, еще в чем-то. Да? Если вы создаете большое количество потребительской ценности за единицу времени, то без разницы, вы защищены, вы защищены от инфляции, потому что в этом случае получается вы... Представляете из себя ценность, носителем ценности. Ее нельзя отобрать, ее нельзя арестовать, ее нельзя ликвидировать. Это неотъемлемая ваша суть. И в этом случае вот эти вот навыки, вот эти вот результаты, они дают, дают наставники. И То есть, каким образом это работает, поговорим в сегодняшнем видео. Так что смотрите обязательно данное видео до конца, оставляйте свои собственные комментарии. Но я привык работая там в частной компании, что поддерживающие подразделения, они работают на интересы бизнес-подразделения. То есть бизнес-подразделения это подразделение, которое приносит деньги. Поддерживающие подразделения, которые поддерживают, да, там HR, бухгалтерия, комплайенс, риски, да, то есть, это вот некие такие поддерживающие вещи, да, которые, там, чтобы функционировал бизнес, да. а продающие офисы, да, трейдеры, ссылки, директора, секретарии там, офисов, да, то есть, это, соответственно, бизнес-подразделения, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами, привлекают деньги и с этого зарабатывают. И то есть в моем представлении, да, то есть поддерживающее подразделение должно поддерживать бизнес-подразделение. А когда я пришел там в тот же самый Сбербанк, получилось так, мне там два месяца не могли компьютер поставить просто. И я говорю, соответственно, начальнику своему, что за фигня? Они говорят, иди в ножки поклонись нашему заму по, по, по IT. И он там даст указание, тебе, соответственно, сразу же поставить. Ну, то есть для меня просто, я, соответственно, еду в, в, в тройку диалог на Романов. Хотел с Рубеном встретиться, встретился с Гором. На капитян. Он такой говорит: Слушай, я тебе могу дать совет? Говорит: вот, ну, рискни ну, как бы не пожалей денег, возьми кредит даже, если нету, иди в Сколково учиться, там будут новые знания, там будет окружение, ты, в принципе, построишь свой собственный бизнес, да? то есть, вот для тебя выход такой, то есть, строить что-то свое, ну, как бы видно по тебе, что у тебя, как бы, предрасположенность к этому есть, тогда это стоило, что-то, 250 тысяч евро, и я так вот подумал, 2012 год, 250 тысяч евро, у меня работы постоянной нету, жена, ребенок, маленькие квартиры нету, из активов там, ну, Миллиона два, наверное, на фондовом рынке. И машина стоимостью там 1600 700 Я говорю, блин, какой кредит, какой Сколково, о чем вообще речь идет. Я, я не буду этого делать. В итоге именно этот человек сейчас является моим наставником. И я понимаю, что он мне это сказал в 2012 году. И на самом деле, получается, я пришел к Сколково да, в 2022 году, через 10 лет. Я туда пошел учиться. Этот человек стал моим наставником. То есть я плачу и за Сколково из-за его наставничество, да. Но 10 лет потеряно. То есть я прошел классический путь, да. Я сказал, дано его нахрен, я получать это образование не буду, я не могу себе это позволить, да. То есть, ну, вообще не, Али, какой сколько у меня, я не знаю, что завтра, нет, ну, как, какой-то какой капитал есть, да, но мне нужна стабильная работа, то есть повлияйте там на Сбербанк, чтобы со мной их относились хорошо, да. Но он этого не мог. Он со своей стороны дал совет. Что сделать? И я его стал обсуждать, и, ну, я его не могу сделать и, и у меня возможности для этого нет, фокус внимания на этом был. Но потом, по прошествии времени, да, постепенно с ростом, я даже сейчас понимаю, что когда люди ко мне приходят, я говорю, ребята, я вас лечить не буду, я вам могу сказать, что делать. Пример с племянником, да, он ко мне постоянно приходит, уходит, приходит, уходит. то есть он приходит, дай совет, я начинаю давать совет, он начинает спрашивать, как это работает и почему ему это нужно сделать, да? То есть он не делает то, что ему дают. Я говорю, давай ты сделай, получи результат, потребуется, я тебе объясню, как это работает. Потому что какие-то вещи даже я не понимаю, как это работает. И он, получается, раз, раз в 6 месяцев приходит, с ним час-полтора поговорим, уходит. Потом, Слушай, ты, оказывается, был прав. Ну, то есть он проходит свой путь. Опять это началось с 2016 года. То есть с 2016 года, получается, прошло 7 лет. И вот он этот путь идет. Да, у него растут доходы. Да, если там... Изначально, мы говорили, он получал зарплату где-то в районе 50 тысяч рублей, сейчас он получает там 250-300 тысяч рублей. Он опять мне задает вопрос, как инвестировать? Я говорю, не думай, как инвестировать, думай, как у тебя будет доход там через 3-4 года в 3 миллиона рублей. Давай вот об этом поговорим, потому что сейчас, ну, есть у тебя 2 миллиона, это вообще ни о чем, да? Ну, купи просто индексный фонд, купи золото, купи фонды недвижимости, да, то есть вот три портфеля купи, пусть они пока там прирастают, ну, инфляция эти деньги не обесценивает. А, а с тобой давай думать над другим. Он говорит, нет, я хочу научиться инвестировать, делать там 30 процентов годовых гарантированных. Я говорю, приоритеты не так расставляешь. Ну каждый свой путь, и это тоже нужно давать возможность людям быть самим собой. Кто-то хочет пройти более длинный путь, кому-то не нужны такие рывки, они просто пугают, потому что это тоже, с другой стороны, страшно. Люди боятся больших доходов, люди боятся доходов в миллион, потому что они не знают куда там 200-300 тысяч. Разница между доходами и расходами пристроить, а когда будет миллион, это очень сильно страшит людей. Потому что там возникают страхи ликвидности, надежности, вклады на депозитах застрахованы на миллион четыреста. Куда разместить 20 миллионов? Недвижка, но ну, недвижка неадекватно дорого стоит. В долларах доллары заблокировать могут, акции, акции упасть могут, облигации но облигации тоже там было, что государство отказалось платить по обязательствам. И то есть возникает такой вопрос, что деньги вроде бы как есть, и еще раз, это большая проблема, потому что я понимаю, что заработать денег, получить сложности нет. Пойми ценность, и отдай эту ценность людям, они с удовольствием заплатят. Вопрос, как их в руках удержать, какое количество людей сейчас просто, они этого не понимают, но если визуально представить, это вот некая такая мед, жидкий только что да? вот деньги себе представить, он утекает. Покупают недвижимость в Турции. Покупают недвижимость в Эмиратах. Это подобно тому, что для них вот денежная масса – это такой мед с растопыренными пальцами. Это просто утекает на страхе. Жадности, соответственно, берут, покупают там не, по, по каким-то неадекватным ценам недвижимость, да, в надежде, что она где-то когда-то потом отрастет, и это опять-таки не, не получается удержать деньги в руках. Друзья, я поделился своими собственными навыками, опытом, да, каким образом это сработало лично у меня. Вопрос применять, не применять, конечно же, остается на ваше усмотрение. Я все-таки предлагаю сейчас сделать такое небольшое упражнение. Посмотрите, пожалуйста, на свое, знаете, есть такая поговорка, что твой доход равняется среднеарифметическому доходу годовому 6 людей, с которыми ты проводишь больше всего времени, не считая родных и близких. То есть, если вы возьмете свой круг общения 6 людей, с которыми вы проводите больше всего времени, уберете оттуда... Маму, папу, братьев, сестер, да, то есть вот, родных э, людей, с которыми, может быть, даже крышу делите. Вот именно люди во внешнем контуре, которые находятся. Так вот, ваш доход равен среднеарифметическому доходу шести людей. Найдите человека из этих шести, который имеет самый большой доход. Постарайтесь с ним проводить больше времени. Потому что проведение времени вы увидите темы, на которой вы общаетесь, Интересы, с которыми общаетесь. То есть станьте для него отличным собеседником. Отличный собеседник это тот, который слушает. И спросите его, чем вы можете быть ему полезным, над чем он думает сейчас, что его сейчас непосредственно зажигает. И может быть просто в следующие полгода. Старайтесь с этим человеком проводить больше времени и постарайтесь, может быть, найти еще одного человека, который может в этот контур попасть. По возможности, опять же, я не настаиваю, да, в этот же промежуток времени постарайтесь двух людей, у которых самые низкие доходы, условно, да, по различным причинам, ограничить общение. Я не говорю расстаться с близкими друзьями, я не говорю там перестать полностью общаться. Я говорю о том, что просто ограничьте, расставьте приоритеты временные, да, с кем вы проводите больше времени, с кем вы проводите меньше времени. Потому что это тоже может быть некие элементы наставничества, потому что вы знаете и наверняка видели, да, что люди, которые зарабатывают больше вас, вы их почему-то не понимаете. Вы почему-то не находитесь с ними какой-то общий язык, да, то есть у вас постоянно возникает такое ощущение, что человек летает в облаках, что он на себя берет какие-то чрезмерные риски. В авантюру, может быть, он в какую-нибудь вписывается, или наоборот, он там системный какой-то, да, то есть посмотрите качество, которые вы видите в нем ярко проявляются, что хорошо получается. И в этом случае, возможно, не факт, что это будет прям рецептом увеличения вашего Дохода, но этот человек вы можете попросить его там на полгода стать наставником а наставником станет человек исходя из того когда вы зададите ему очень три простых главных вопроса кто ты кто ты да то есть во что ты веришь что ты хочешь как ты себя видишь как ты к этому результату пришел что для тебя ценно куда ты идешь и может получиться таким образом, что когда человек ответит на этот вопрос, а как правило, успешные люди, они тем или иным образом могут ответить на эти два вопроса, кто я, куда я иду, здесь может получиться так, что еще они задаются следующим вопросом, с кем ты идешь, и, возможно, вы станете тем человеком, которым будет, у которого его, вот этого человека, да, его цели отрезонируют, да, и вы скажете, слушай, а я хочу с тобой в этот путь пройти вместе, давай пройдем его вдвоем. Такой совет... Хотелось бы оставить. Сегодня, в принципе, у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.